Привет, мои разумные друзья! С вами Сергей Иванов. Ухо заложило. Сегодня у нас 25 июня 2022 года, суббота, и у меня 80 суток моей голодовки Samsung чтобы узнать, что, зачем, почему. Смотри первое видео, первое видео, сам это все есть. Вот. Чем я питаюсь, тоже есть видео. Вот. Питаюсь жестко, жестко, жестко не питаюсь. Сегодня, значит, а, а, а каждые сутки плюс-минус я теряю 400 до 500 грамм живого веса. С чего начинал, все есть в первом видео и так далее. Эта голодовка посвящена полностью. Вся целиком, с дна, с поддонья по самое горлышко. Кры... Крышечка, крылышко и крылышко тоже. Вот. компании Samsung. Компания Samsung так до сих пор и не отвечает на мои обращения. Меня заблокировали на сайте компании Samsung. Вот. Поэтому, чтобы мне пробиться через эту бюрократию, а это реально меня низы тормозят. Низы не дают пройти информации к верхам. Как говорится, предреволюционная ситуация. Вот. Такие дела. Поэтому, значит, тяжело говорить. Объясняю почему. Голодовка. 80 суток дней, суток, ну если формально, так, что прям ух, тетельку 80 суток, да, значит, с утра выполнил все условия, опорожнил мочевой пузырь, значит, не, при, не пил ни воды, ничего, ну, воды не пил. То есть у меня сейчас организм, как есть, на 6 апреля 2022 года, когда я начинал голодов. Вот, то есть это такие стандартные условия при измерении, чтобы более-менее факторы, более-менее измерения были, значит, стабильные, скажем так, и правдивые. Далее в четверг, посчитайте, когда сегодня суббота, так 20. 5, 24 23 я провел полностью чистку кишечника как это делается тоже вам рассказывал у меня даже есть два видео про эту тему в первом видео оказывается я много чего не сдал. во втором э, есть продолжение значит такие знаменательные даты я Ну, юбилей я вас всегда чем-нибудь удивлял но сегодня хотел за чем удивить бегом то есть поставить на улице камеру на стадионе и пробежаться. И сказать, вот, 80 дней голодовки, я еще могу пробежаться. Но, ребята, я не знаю, буду я сейчас вставлять сюда видео, не буду вставлять кусочек. Значит, ходишь, понятно, что жизнь есть жизнь, надо ходить, бродить и так далее. Заниматься делами, текучкой. Ну, вот, ходить очень, очень тяжело. Значит, Друзья, знакомые, близкие, коллеги. Говорит, ты что, бухой ходишь, что ли? Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, посмотри". тебе, говорит, шатает. А ты реально ходишь, тяжело ходить. Походка, пошатываешься. Как бы ты ни напрягался, как бы ты вот себя... Ух, я сейчас выровняюсь, знаете, как это... Сейчас пройду ровно, да? Не, ничего подобного. Как говорится, организм <клышь> максимально старается меня доставить из пункта А в пункт Б. С минимальными энергозатратами, ну и с, и с максимальной безопасностью. Поэтому эта амплитуда, вы, она неизбежна. Поэтому у тех, кто меня видит, вставил я, видел не вставил, я не знаю. Подумаю, там оно такое видео с улицы. Вот, кто меня увидит, я не не, не под этим делом, ребята, ни в коем случае. Особенно в рабочее время. Вот, и просто я... У меня голодовка Samsung. Я хочу сделать компанию Samsung лучшей в мире. Вот. Но бюрократы не хотят, чтобы все менялось у них. Они знают, что когда я побеседую с президентом компании Samsung, половина их выгонят. Пойдут зарабатывать, ох, как нелегкую нынче копейку. Попадут под сокращение. Вот. Ну... Голодовку я продолжаю. А, кстати, пробег. Так вот я подумал, что как бы я вас на юбилей всегда удивляю, да. Но не шокирую. Не хочу в прямом. Ну, не в прямом эфире, понятно, что во время записи навернуться. Потому что реально ходить тяжело. Иногда останавливаешься, чтобы передохнуть. Эффект такой, знаете. Хотя, подожди. Ну, в общем, тяжело ходить. С каждым днем ну, 80 дней голодовки. Вот. Поэтому, когда по телевизору показывают, там кто-то в тюрьме голодает, знаете, ух, он тут голодает, а потом с такими щеками сидит за, за решеткой, ну, сами можете делать выводы. Вот. Сколько голодовка продлится, я не знаю. Поэтому подписывайся. Видите, сменил руку, тяжело держать камеру. Подписывайся, подписывайся, а то не узнаешь, чем все закончится сдох этот сергей иванов там от своей голодовки Samsung или не сдох узнаете только в моих социальных сетях youtube вконтакте Facebook, телеграмм с телеграммой пока сил будут ряда ребята все не хватает ни времени ни сил нет ну на Telegram, ну будем там кружить так, что сегодня? Значит, большего я вам все рассказал. Видео будет продолжаться, пока я живой, пока вы обещал я вам говорить правду, только правду, вот такие дела. Значит, сегодня что? Юбилей 80 лет. Тут и Господи, какие 80! лет Хотя, наверное, 80 лет лучше себя чувствует, как чем я, на 80 дней голодовки. Свят, свят, свят. Блин, Блин. да, жизнь бы до 80 лет. При такой жизни. А, так, значит, сегодня я делаю взвешивание по понятным причинам. А, значит. Буду, ничего нарезать не буду, буду снимать как есть, чтобы вы не подумали а, Значит, это самое, что я тут что-то нарезаю, там какие-то гири подкладываю, там, чтобы это обмануть у вас или, Слушайте, гири подложить, это чтобы вес увеличить, а чтобы в весах уменьшить вес, что нужно? А, нужно легкого взвесить, а потом спрыгнуть и сказать, опа, смотрите, как я, я голодаю, да Ну, сейчас вы все увидите. Прекрасно поймете сами, что я реально голодаю, а это, бла-бла-бла, вот такие дела. Так, эти видео не смотрят мои близкие, молчать, молчать, они знают, что я голодую, голодую, голодую, что у меня голодовка. Они не знают, что это голодовка Samsung, они знают, что я пишу эти видео, да. Так. Поэтому не надо и беспокоить, потому что если бы узнали, меня наверное, уже придушили, сказали, ты что, обалдел, что ли? Да, врач мой, врач, есть такой врач, у меня, вот сказал, что ты уже, так, ругаться матом, я, я кстати, когда-то ругался матом, потом пришел такой момент создания, что это речь, только, это дополнительный язык, поэтому, когда вы не разговариваете матом, вы можете официально заявлять, что вы знаете два языка, Ну, свой, обычный и матерный, вот, сейчас используют вот этот матерный язык для, для чего, а, для общения с теми, кто не понимает обычного языка, ну, есть такие люди, вот реально, это не прикол какой-то, вот. Так, значит, что, продолжаем, значит, продолжаем, продолжаем, Э, взвешивание Значит, Сейчас будет взвешивание Вот э, Да, взвешивание Подтормаживаю, видите Так, наши обычные весы Как выбрать правильные весы Я показывал ведь Снял отдельно видео, очень рекомендую посмотреть Напольные весы вот, есть у меня такое видео. Видео все пронумерованы, поэтому понятно, как идет вот развитие событий. Так, поехали, взвешиваемся. Значит, вот знаменитые весы наши. Так, как вы понимаете, значит, чтобы все было по чистоку. Вот, видите, ноль показывает, да? Вот я становлюсь, становлюсь. да ну вот, сразу говорю, чтобы... Чтобы весы показали правильно, я должен смотреть вверх, то есть голова должна быть ровно. Как только наклоняешься, весы изменяют свое показание. Вы сейчас можете видеть, сколько там показывают весы. Я этого видеть не могу, поэтому вы первые увидите, что там показывают весы. Но. так после того как и встал, нужно там до 8 обычно считаю, чтобы весы просчитали там мой вес и зафиксировали, скажем так, информацию. Вот. Значит, учитывая мое балабойство, весы, я думаю, уже посчитали. Что к чему? Вот. Так. Переходим. Значит. Понятно, а, да? что показали весы. Ёба, а что же они показали? <с donne> Слушайте, ребят, я только сейчас понял, что они уже выключились. Да, и хватит дрожать. Э -э -э -э ну, надо же как-то вас немножко повеселить. Вот. А все серьезно. Нечего ржать над да, тем, что вы там увидели специально для вас. Так, значит, весы я вам показать не могу. Они как бы не фиксируют. Слушайте, ну ради эксперимента стану второй раз. Буду держать сейчас уже перед собой. Вот, чтобы это самое. Пусть они э, покажут что-то, чтобы мне на камеру показать крупным планом, что там за вес. Вот. Так. А, ну все, зафиксировались. Так, ребята. Опа! Значит, вот, вот, вот, вот, видите? О, я не знаю, что там внизу показало, когда вы видели. Ну вот, 81, 25, 80 суток, 80 суток, понятно. Весы, те, что я рассказывал. Нет, не буду вам раз напоминать, все это самое. Значит, я... Кроме того, что я, как бы, а, а, пока, а где мое лицо, кроме того, что я, а, как вы увидели вес, вот можно посмотреть, что с моим телом. Значит, видите, да, вот это вот, когда худеешь сильно, вот все эти моменты, вот так лучше видать, да, вот. Так, вот это расчесывание вот, Со спины Вы видите сами, да? Вот, как оно все выглядит Вот Здесь все Вот, ребята Вот результат за 80 дней голодов Значит, я вам сказал 400-500 грамм камеру нажал на кнопку вот снимаю ее на бракованный samsung принципиально голодовка посвящена компании samsung поэтому на бракованном самунге на заводском браке я снимаю бракованное видео шутка видео получается ну я думаю сойдет для моего как это люди блоги да для тех, кто не в курсе, я иду, я иду в депутаты парламента. Сергей Иванов, твой разумный депутат в парламенте. Для этого канал я сделал отдельный. Там смотрите. Очень интересно. Вот. Вы, многие скажут, ты че, ты же. Что власть идешь, что ты тут своими телесами, э, грудью мужской трясешь побвисший от голодухи Samsung? Что ты свои труселя показываешь, это самое, там же, э, зайги, филейную часть. Э, вот. э, ну, я, во-первых, вам обещал, что буду говорить правду и только правду во время моей голодовки Самсунг. Поэтому я обещал, я свое обещание выполняю чтобы вы могли посмотреть реально, как вот трансформируется мое тело за 80 дней, вес мой реально как изменился там, ну да, получается, смотрите, а не буду, сами посчитать интрига, как это тв интрига, расследование, да? Где-то здесь НТВ. Здесь все наше народное. Ух. Вы же у меня разумные, воспитанные люди, поэтому с вами на матерном не вот. На этом сегодняшний сегодняшнее видео юбилейное. 80 дней голодовки Samsung Я заканчиваю. Пожалуйста, сделайте то, что я вас просил. В описании к любому видео написано, что нужно сделать. А нужно сделать всего лишь перейти, перейти на сайт компании Samsung. Там есть написать письмо президенту, форму заполнить. Там это там простая, две минутки потратить. Ну, там такая э, отвратительная форма, что она может не отправиться по любой причине. Там может на английском что-то какую то ересь написать, и вы там будете не понимать, что происходит, всё. но одна, одна из ошибок они там начинают, то капча не та. Представляете, вот вы заполняете форму потом раз. А неправильно это капчу, ну, неправильно с картинки, или там текст, или набор букв. Все как неправильно, вы же сами выставили, я заполнил все это самое, понимаете, чем я страницу не обновлял. Не ставьте плюс перед номером телефона. Там не плюс, там и код пошел в международном виде, там полностью все цифры. Просто без плюсов международный ну, номер вашего телефона. Вот. Это, кстати, обязательно для заполнения. Вот, на этом все. Подписывайтесь, уже 80 дней. Как вы понимаете, я вечно эта голодовка не будет продолжаться. Как мой врач сказал, что, говорит, ты шутишь со смертью, дружище, с каждым днем, э, как это он, по-моему, сказал, вероятность смерти, э, внезапной смерти увеличивается. Вот. И вот. Вот как-то так. Так что, подписывайся, смотри мои видео. Сделай, что я тебя просил. Э, спасибо за донаты. да, Приятно. Приятно. Присылайте. Не надо стесняться донатов. Это одна из форм взаимодействия между людьми. Почему бы и нет? Эта психология очень тонкая вещь. Никого не заставляю. Все добровольно. Кстати, у меня есть, по поводу донатов очень интересный законопроект. Для России, Беларуси, Украины. Когда там порядок наведем. Спасибо. Здоровье самое главное. Счастье, любви. И как говорит мой друг. И финансового благополучия. Всем до встречи.